Всем доброго времени суток. Я хочу поговорить с вами о канале, о дальнейшей судьбе и провести розыгрыш одного месяца vip аккаунта Вормикс. Подробности в конце видео. Для начала расскажу о том, что в данный момент происходит с каналом. Он заброшен. Николай – это человек, которого мы все очень хорошо знаем. Он снимал для нас Террарию и Вормикс. Но в данный момент он полностью поглощен учебой и его не интересует никакое развитие канала. Как итог. Количество просмотров упало более чем в 3 раза, количество подписчиков уменьшается с каждым днем и канал попросту загибается. Мне жалко смотреть на то, что в данный момент происходит с каналом и мне хочется как-то его возродить. Для этого мне нужна ваша помощь, ваш совет. У меня есть несколько путей развития канала. Один из них похож на то, что было на канале до этого, несколько других нет. Сейчас я расскажу о них поподробнее. Первый путь – продолжение компьютерной тематики. К сожалению, не в направлении Вормикса и Terraria, по той причине, что эти игры уже морально устарели, и с нуля поднимать онлайн на них будет крайне тяжело. Мне кажется перспективным направление новых игр. Я буду стараться в первые дни выхода новой игры, покупать ее, осваиваться в ней, и стараться занять лидирующие места. Второй путь – уже несколько отличается от того, что было на канале до этого. Недавно я посетила мысль, что нужно что-то менять в своей жизни и в своем внешнем виде. Мне захотелось сделать программу, на которой я покажу на своем собственном примере, как менять тело с нуля. Когда-то я хорошо тренировался, показывал нормальные результаты. В категории до 63 кг я Нажал 110 килограмм. В данный момент я все это растерял. И поэтому будет довольно-таки интересно посмотреть на своем примере и показать его вам, как пройти путь обратно. Я не буду показывать вам методики выполнения упражнений. Это все можно найти в интернете. Я покажу реальный пример. Я расскажу, сколько раз в день я тренировался. Что я делал. Я покажу вам, какой режим питания у меня был в эти дни. И покажу результаты и силовые, и внешние, до и после. Чем это будет отличаться от всех видео, которые в данный момент есть на YouTube? Я покажу вам без прикрас, что работает, что нет. Я постараюсь научить себя и замотивировать вас тому, что не нужно стесняться себя, если вы решили взять. И начать что-то делать с нуля это нормально это правильно все с чего-то начинают и в этом нет ничего постыдного просто нужно взять и делать ну и третий путь который кажется мне наиболее оптимальным это совмещение первого и второго например раз в три недели я буду опубликовывать видео посвященные тренировкам, посвященная результатам. А в перерывах между этими тремя неделями мы с вами временами будем осваивать новые игры, тренироваться, общаться, делиться результатами. А теперь, чтобы хоть немного подсластить горькую пилюлю, а теперь, чтобы подсластить пилюлю от того, что каналу предстоят потрясения и ребрендинг, хочу объявить о конкурсе. Достаточно лишь подписаться на канал и написать в комментариях, за какой бы вариант когда наберется 30 комментариев, я выберу одного из вас, запишу ролик, на котором я покажу, каким образом я его выбрал через рандомайзер. И подарю один месяц вип-аккаунта в Bormix. Что ж, в заключение я хочу сказать, что мне очень важно ваше мнение. Всем удачи и пока!